Семья Глущенко из Симферополя поздравляет Куму Оленьку с днем рождения. Они желают вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и безграничной любви. С днем рождения, Оленька.